Mm. <music>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 медали и событий, которые будут посвящены великому писателю и тому отпечатку, что она оставил в нашем университете. Президент нашей республики Руслан Маргалевич Миниханов объявил своим указом следующий год, 18-й 2018 год, годом Толстом. И создана специальная рабочая комиссия сегодня по формированию программ этого года. И я думаю, результатом также явится соответствующая премия.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 где к нему приходили домашние учителя и так далее, не просто впечатление города, но именно университет. Когда на втором курсе приехала э, в университет э, троица преподаватель из Петербурга, среди них оказался Дмитрий Иванович Мейер, то э, он Толстой понял, вот, что есть такое, собственно говоря, учеба в университете. И замечательную фразу э, Толстой сказал по поводу работы, которую он писал по поручению Мейера, что он э, понял, что такое радость от самостоятельного умственного труда. Всего Толстой провел в Казани 6 лет, и, возможно,